В Елабужском институте КФУ в пятый раз состоялась педагогическая школа «Старт». Проект нацелен на профессиональную подготовку студентов четвертого курса педагогического направления, которым совсем скоро предстоит работать в школе. В рамках школы «Старт» студенты Елабужского института посещают лекции и мастер-классы от действующих учителей из разных школ Татарстана, которые делятся своим опытом и методическими рекомендациями. Меня пригласили выступить перед студентами четвертого курса. Я решил поделиться своим опытом, рассказал о своих наработках, о своих проектах, о своих удачных или неудачных кейсах, которые происходили в моей педагогической карьере. В этом году программа педагогической школы посвящена теме резилиентности школ и ориентирована на актуальные проблемы, связанные с повышением образовательных результатов учреждений, функционирующих в неблагоприятных условиях. Я в работе педагогической школы принимаю уже не первый год, и вы знаете, и каждый год я с интересом сюда приезжаю. Мне нравится тот диалог, который происходит между мной и студентами. Те знания и умения, которые мы приобрели на данных выступлениях, мероприятиях, мы уже можем всецело внедрять уже в нашу практику. Педагогическая школа «Старт» была впервые проведена в 2017 году по инициативе директора Елабужского института Елены Мирзон. С тех пор встречи будущих учителей с ведущими педагогами нашей республики стали традицией. В этом году мастер-классы и лекции для студентов провели более 30 учителей. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюз.